Добро пожаловать в Риоху. Рады приветствовать вас на Бодеге Сальтанце. Меня зовут Эрвихио Адан, директор по экспорту и член семьи владельцев завода. С удовольствием хочу представить вам уникальное вино – Сьеррамахика Крианса. Это вино из региона Риоха-Альта, сердца Риохи. Вино сделано из винограда Тимпанилио наших собственных виноградников. Вино выдерживалось 12 месяцев в бочках из французского дуба. Нашей задачей было сделать вино легко пьющимся и приятным, но при этом вино должно быть насыщенным, богатым и очень высокого качества. Очень красивый цвет вина, несмотря на выдержку, сохранивший блеск. Аромат насыщенный, особенный, приятный, гармоничный и мягкий. Во вкусе очень приятное, сбалансированные фруктовые и древесные оттенки. Вино легко пьется. Может сочетаться с любыми блюдами, Универсальное вина. Сегодня мы рекомендуем его с типичным блюдом из риохи, жаркое, с перченой колбасой чорисо и очень острым баским перцем. Это прекрасное сочетание. Надеюсь, вам понравится. Желаю всего лучшего из Риохи. Салют.